Если говорить о предстоящем драфте, то первый пик Кливленда, второй – Милуоки, третий – Филадельфии. Как будут происходить события, пока сказать тяжело, потому что на горизонте появилась Юта, которая сделала Кливленду одно интересное предложение, которое не устроило Кавс. Через день сделала второе интересное предложение. Пакет из Деррика Фейворса, Алекса Берка, пятого пика на этом же драфте. И плюс еще каких-то, может быть, дополнительных плюшек для кавс. Оно, Это предложение достойное рассмотрения. Если это произойдет, то Юта выберет под первым пиком Джабари Паркера. Милоки, естественно, становится выбор на Эндрю Уикенси. а Дальше же будем смотреть. Спортивное видео.